Приветствую вас, дорогие друзья С вами Тёма И сегодня мы поговорим про игровые автоматы Адмирал Угу Кстати, неплохое начало Прошу заметить, а это важно Недавно я там играл, сравнивал В принципе, неплохо Неплохо, честно говоря Поэтому решил сравнить с данным слотиком Фруктовым коктейлем Посмотреть, где большая дача, что и как Где, как дела обстоят Угу Пока что Бонску нам ничего совершенно не приносит. О, но, я думаю, что все еще впереди. Закидывали именно поэтому мы косарь. Там был косарь, тут косарь. Чтобы легче было проще сравнивать. Надо с маленьких сумм желательно это делать. Окей. К сожалению, Бонску нам ничего не принесла. Но ничего, мы не окращаемся, бывает. Играем, как вы могли понять, сегодня мы на таком слоте, как Клубника. Ссылка на которую уже находится внизу в описании. Там же находится еще одна ссылка, ведущая на мой телеграм-канал, где разная халява содержится, прочий эксклюзив. Подписывайтесь, друзья, и сами все увидите, и будете также следить за мной. Самым первым все узнавать. Одни сплошные плюсы. Давай-давай. Уй, давай. замечательно, слушайте. 900 поднимаем, почти косарь. Вот эта бонуска уже куда лучше. Сразу можно за неё лайк тыкнуть за такой, в принципе, не маленький выигрыш. жаль, конечно, нам лимон не выпал. Хотя, по сути, два авокада это был, и был лимон. М -м -м три авокадо. Собственно, еще одно авокадо, и мы аж целое яблоко получим. Ставь лайк, если ты тоже хочешь получить яблоко. И мы получаем яблоко, друзья. Мы его получаем. Напишите в комментариях, кто также любит яблоки, как и тёмно. Ай, жаль, подошла на концу Но бонуска показала себя довольно неплохо Косарь 800 целый, аж мы подняли Соответственно, я думаю, можно повысить ставки Поставив уже 180 И продолжаем Мм, 60, значит Ну ладно Два косаря, Теперь нам прилетело Лайк, друзья, за такие выигрыши Ставка маленькая Что в тот раз было, что в этот А заносы такие неплохие, серьезные Переваливает наш баланс за 4000. Приближаемся, мы стремимся к 5. И я думаю, третья бонуска очередная. Третья уже, друзья, за такое время. Нам в этом сейчас и поспособствует. Что ж, тут от нас ничего не зависит. Просто сидим, наблюдаем, кайфуем. Получаем по 360, например. Почему бы и нет? Пол касика суммарно выигрыш. Баланс, в принципе, да, переваливает... А, нет, вот теперь уж явно переваливает за 5 косарей. И мы, судя по всему, теперь идем к десятке, друзья. 10 тысяч, я думаю, тоже будет сделать вполне реально. С таким количеством бонусов, с такой отдачей. Да, я вижу, что немножко, немножко совсем, но уже игровые автоматы Адмирал постепенно уступают, да. И еще. 360 мы получаем. Суммарный выигрыш составляет косарь 600. И у нас, значит, уже 6000. Эксайт? Нет? Слава богу, не эксайт. Что ж, продолжаем. Авокадо, авокадо. Ну, опять очередные 360. В принципе, неплохо. Два касика, Ровно два косаря суммарного выигрыш составляют у нас. Но я хотел бы получить авокадо. Напоследок. А получаю, собственно, окончание данной бонуски. Мы получаем но в любом случае остаемся довольны. А я сейчас бы еще одну получить. Но к сожалению не докручивает. Очередная такая же аналогичная ситуация. Угу. Давайте-ка опять повысим наши ставки, поставим уже 225. Благо баланс наш позволяет это сделать. Бонуску я думаю в ближайшее время мы не слоим, но все же в случае выигрышей будем получать побольше уже. Но также и сливать будем быстрее. Окей, а то, о чем я и говорил Получать будем в разы больше Два пятьсот Залетает Баланс 8 косарей уже составляет Вот теперь же явно 8 косарей составляет Пока мы не солем их Ладно, я шучу Ведь мы будем лишь зарабатывать, друзья Только так, только так И никак иначе Еще полкассика очередные Прилетают к нам Угу да, думаю, 10 косарей вполне реально будет добить. Особенно, если мы сейчас опять повысим ставки. Поставим уже 450 аж на секундочку. То 10 косарей будут у нас уже по сути в кармане. Камон, друзья, <laughs> не хватает буквально 95. 95 рублей и наши 10 тысяч. А вот, друзья, и наши 10 тысяч. Как же все быстро и легко оказалось. Да, все же игровые автоматы «Адмирал» немножко уступают, но тоже весьма неплохо. Играли, как вы могли понять, сегодня мы на фруктовом коктейле, ссылка на который для вас уже оставлена в описании. Также не забываем подписываться на мой телеграм-канал, создан он недавно, но уже весьма неплох. Ставить лайки по данный видеоролик. А с вами был Тёма. Я прощаюсь и желаю вам, друзья, удачи. Только такой, чтобы получали аналогичные суммы. Всего доброго.